Еще тогда нас не было на свете, Когда салют гримера с края в край Солдаты подарили ему планете Великий май, священный май. Еще тогда нас не было на свете, Когда в военной буре огневой Судьбу решали будущее, Священный бой Еще тогда нас не было На свете Когда с победой мы домой Пришли Солдаты мои Слава вам навеки От всей земли От всей земли Благодарим Солдаты вас За жизнь За детство и весну За тишину С которым мы живем. Атульско-какирско-рязанско в направлении...